Обед из колбасы с овощами на костре. Для приготовления понадобится Картофель 500 грамм. Морковь 500 грамм. Лук репчатый 1 штука. Сладкий перец разный по цвету 3 штуки. Помидоры крепкие 2 штуки. Краковская колбаса 500 грамм. Сливочное масло 70-80 грамм. Перец и соль. Картофель, морковь, лук, перец почистить. Овощи порезать произвольно. Нарезать кружочками колбасу. Сложить овощи и колбасу на толстый лист фольги. Подогнуть края. У вас должен получиться импровизированный противень. Посолить, поперчить. Сверху на все ингредиенты порежьте мелко сливочное масло. Накройте фольгой. Жарить около получаса на гриле. Потом открыть верхнюю часть фольги, перемешать и готовить еще столько же.